Настало время для путешествия в мир сновидений. Снова пьют, здесь дерутся и плачут под гармоники желтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают. Московского Спать. Спать. Ты поила коня Из горстей в поводу Отражаясь березы Ломались в пруду Я смотрел из окошка На синий платок Мне хотелось в мерцании бенистых струй Салых губ твоих с болью Сорвать поцелуй Но с лукавой улыбкой Брызнув на меня Унеслась ты вскач Уделами меня В пряже солнечных дней Тебя выколонить, мимо окон тебя повесли хоронить И под плач панихид, под кадильный канон Все мне чудился тихий, раскованный звон Все мне чудился тихий, раскованный звук Мы любим друг друга и в будущем даем слово жениться. Так мы говорили тем летом. На пути наши вскоре разошлись. Но видеться мы не перестали. Я помню встречи наши. Рожь, тропа такая серая. И шарф твой, как чедра Тамара.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 для которой был пес почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала, никогда она их не читала и мой почерк ей был незнаком. Но о чем-то подолгу мечтала у Калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа. Не дождался, выехал и вот через годы Известным поэтом снова здесь у родимых ворот. Та собака давно окалела. Но в ту же мать, что с отливом в синь, Слаем ливисто шалелом Меня встрел молодой ее сын. Мать честная, как же похоже, Снова выплыла в боль в души. С этой болью я как будто моложе, и Хоть снова записки пиши рад я послушать песню былую но не лай ты не лай не лай хочешь пес я тебя поцелую за пробуженный в сердце мой поцелую прижмусь всем телом и как друга введу тебя в дом да мне нравилась девушка в белом. Скоро, скоро троится, Земля травой покроется. Скоро миленькой приедет, Сердце успокоится. А теперь я люблю в голубом. Не мять в кустах багряных беды и не искать следа. на пол волос твоих овсяны. Отоснилась ты мне навсегда. Салым сок. Я была На закат Ты розовый Похожа И как снег Лучиста И светла Зерна глаз твоих Осыпались Забями Имя тонкое Растаяла Как звук но остался В складках Смятый шарик Запах меда От невинных рук В тихий час Когда заряд На крыше Как котенок Моет лакой рот Коварь кроткий а теперь я слышу В орденах поющих с ветром сон. Пусть порой мне шепчет синеветер, ветер, Что была ты, песня и мечта. Всех, кто выдумал твой гибкий плечи к светлой тайне, Приложи уста Не бродить, не мять в кустах багряны, Лебеды и не искать следа, Сос на пол волос твоих овсяны. Я сам, опустясь головою, заливаю глаза веном, Чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об Что-то всеми век утрачено. Вай мой синий июнь голубой Не с тобой так чадит мертвячиной Над пропащею этой гульбой. Ах, сегодня так весело росом, сам, самогонного спирта река! Гармонист с провалившимся носом им про волгу поет и про Чека. Что-то всеми на век утрачено Май мой моей и голубой. Где же вы те, что ушли далече? Ярколь светят вам наши лучи. Гармании с спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет, таких ни подмять, не рассеять. Бесшабашность им гнилью дана. -да. Ты, рассея моя, Россия, азиатская сторона. о чьей утратившей в Англии. И тебя любил я, словно кстати, заодно с другими на земле. Покинул родимый дом, голубую оставил Русь, три звезды березняк над прудом, цеплет матери старый грусть. Золотою лягушкой луна распласталась. На тихой воде Словно яблонный цвет седина У отца пролилась в бороде Я не скоро, не скоро вернусь, долго петь, извенеть бурге Стережет голубую Русь, старый клев над ней. И я знаю, есть радость в нем Тем, кто листьев целует в дождь От того, что тот старый клен Головой на меня похож. Живу ли я или жил ли я? Именно такие задаю я себе вопросы после недолгого пробуждения. Я не знаю, почему сложилась именно такая жизнь, чтобы жить не чувствовать себя своей души, своей силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Пусть мы нищие, пусть у нас голод и холод, но у нас же есть душа, которую здесь за ненадобностью отдали в под Свердниковщину. Мы знаем, что крылья ворона тяжелы. Путь его недалек. Он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его. Мы знаем, что он не вернется. Знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубим, голубим образом, крылья которого спайны верой человека. Проснувшись, я осознал, что должен идти вперед. Должен идти в неизмеримую тьму мира. Наверное, таким образом Адам когда-то покинул рай, который стал для него фантомом, а свет открылся там, где он будет в поте лица распахивать каменистое поле.